Натуральная кожа. Яркая сумка. Тренд 2022 года. Шикарный красный бомбический цвет. Вот такая вот кожа. Сумка выполнена полностью из 100% кожи. В отделке идет подлаченная кожа. Очень яркая сумка с шикарной отстрочкой. Город Киров. Фабрика Варвара. Здесь одна ручка. Ремень нерегулируемый. Он вот такой закреплен в одном положении. Вот такое дно без ножек. На задней стенке карман на молнии. Внутри прилегающая перегородка. Карман на задней стенке. И два кармашка на передней. Очень прочный подклад. Так. На сумке 5-7 Сумчатый эксперт. И наши сумки... Большой выбор суммы из натуральной кожи коллекции российского производителя фабрика Варвара, город Кира.